Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, пойдем я тебе рыбкой покормлю. Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает играть в Майнкрафт с модами на версии 1.16.5, чтобы не было лишних вопросов в комментариях и чтобы всем было uh, понятно. Продолжаем выживать на сборочке, в основе которой лежит замечательный мод под названием Create. Это, знаете, такой технологический мод со всякими различными штуковинами, да, со всякой интересной механикой. Вот его-то как раз-таки я и планирую разобрать. Ну и, конечно же, расскажу, покажу все то, что я построил уже за кадром и все, что у меня имеется и как преобразился мой остров на данный а, момент. Ну что ж, друзья, об этом и о многим другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик, если ты еще этого не сделал. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя, как обычно, годными крутыми видосами по самым разным современным а, видеоиграм. Ну а мы, друзья, начинаем! Ну что ж, в принципе, немного изменилось. У нас прошлой серии, да-да-да, ну, я бы как, как, как сказать, немного-то, очень даже много, я бы сказал, да, и есть мне сегодня о чем рассказать, показать тебе, мой дорогой зритель. Давай, на... во-первых, сразу же начнем вот с этого места, а, да, ах, какая красотища-то, а, построились мы, значит, в море, построились мы вот на таком вот островочке, да, это когда-то раньше был островочек, да-да-да, такой, знаете, вообще на нем ничего не было, а, был небольшой бугорок, на нем росло несколько деревьев, но я уже, вот, как видите, облагородил, вот так вот выглядит из издалека, Валяка мое, как говорится, жилище. Это место, где сейчас мы с вами находимся, называется яма для а, бетона. Я понимаю, что бетон можно делать и другим способом, но вот в этой яме я его делаю ручками, как говорится, да-да-да, ручками мешу, как говорится, водичкой заливаю и потом аккуратненько кирочка, я его а, собираю. Да, вот здесь мы видим уже у нас готовый бетон, да, если мы нажмем подсветочку вот белый бетон у нас здесь готов, а здесь еще у нас лежит а, белый сухой а, бетон. Для того, чтобы у нас белый сухой бетон превратился в бетон, его нужно немножечко полить водичкой. А для этого мы будем использовать э, шланг из определенной модификации под названием Traveller Backpacks. Да, это у нас мод, который добавляет нам интересный рюкзачок. Да, он у меня вот здесь вот за спиной, сейчас я тебе продемонстрирую. Вот он, видите, за спиной этот рюкзачок у меня висит. Э, на него мы можем, смотрите, интересным образом вешать и кирки, инструменты, ножницы, как видишь, у меня висят там, да водичку я перетаскиваю и а, лаву. И вот так вот, нажатием на кнопочку, мы открываем инвентарь этого замечательного сундучка, точнее с, за этого замечательного рюкзачка, где мы видим все то, что мы в нем можем а, перетаскивать. Да, ребятки, этот мод есть в описании. Переходи вниз в описанию и там ты найдешь все ссылочки на все необходимые моменты, в том числе и на сборку а, модов. Качай, наслаждайся! Мне, как говорится, для своих ничего не жалко. Ну и давай перейдем все-таки к процессу создания а, бетона. Чтобы создать бетон. Нужно поставить нам, значит, с нас шланг на, на режим а, разливания. Где у нас режим разливания? Не вижу я. Вот, режим слива. И вот таким вот образом просто мы наливаем, тем самым превращая наш с вами сухой бетон вот в такой вот белый а, бетон. Ну и со временем я, друзья, это все, конечно же, дело залью. Сейчас я этим заниматься не буду, потому что это слишком долго. И у нас вот этот вот сухой бетон превратится рано или поздно вот в такой вот белый а, бетон. Р жаль, что только во время дождя, когда у нас мощит дождик, по логике вещей, вот этот белый сухой бетон бы должен бы, по идее, превращаться в, вот такой вот в твердый, но нет, друзья, нужно ручками поливать все это а, дело. Ну, а мы, ребятки, переходим а, дальше. Так, здесь я начал строить мою, значит, а, установочку по производству куриц. Я еще ее не закончил. Да, в будущих сериях это будет, как говорится, тебе мотивацией, мой дорогой зритель, зайти и посмотреть, что у меня тут за ферма, автоферма а, по размножению куриц. И по получению с них определенного лута. Я надеюсь, ребятки, у меня получится, ведь никаких гайдов я специальных не смотрю, <свят> и разве что подсматриваю только иногда одним глазочком. Да, посмотрим, ребятки, что у меня получится, но это, скорее всего, будет завершено уже в следующих моих сериях, пока у меня вот такой вот пилотный проект. Это у нас автоферма а, курочек, да-да, вон они, вон там, вон курочки наши с вами тусуются наверху, да, над воронкой и как вырастут, будут нести, конечно же, они а, яйца, но что-то плохо они растут, мне кажется, их надо подкормить. Наверное, чем-нибудь. А, Ладненько, это мы в другой серии этим займемся. Так, ну что ж, пошли уже во двор. Я покажу тебе, что здесь у меня появилось. Так, криперов нигде нет. Подожди, посмотри налево, посмотри направо. Нет, фух, друзья, криперов нет, а это уже очень хорошо. Во-первых, друзья, появился вот такой забор вокруг моей базы, вокруг моего основного жилища. Да-да-да, вот такой вот интересной формы и по всему периметру. Не стало, ребятки, заморачиваться. Делать слишком огромный забор, потому что из-за огромного забора, из -за окна вообще ничего не будет видно. Вот такой вот высотой в 3 блока Даже в 4 получается я сделал Не запариваясь практически да И мне через него очень хорошо а, видно Что у нас происходит а, в округе Дальше, друзья, посмотрим, ребят Переходим плавненько к следующей постройке да, Так как мы здесь возле забора сейчас шастаем Давайте перейдем сразу вот к этой постройке Здесь мой тиммейт один, да, построил Интересную ферму а, черепах Пойдем посмотрим, закрыто написано Закрыто, ну ладненько, ребятки, можно открыть Я так понимаю, на обзорчик этого всего Дела, как говорится, этих ресурсов не жалко. Вот, друзья, вот такая ферма черепах. Они вроде бы как по лестницам не умеют ползать, а может быть и умеют, но в конце концов они очень медленные. Если что, я успею их задержать. Черепашки, друзья, у нас тут растут в большом количестве. Мы их размножаем. Да, наверное, стоит бы поуменьшить популяцию, иначе что-то как-то слишком многовато у нас этих зеленых друзей стало, да? Мы как-нибудь поуменьшим, ребятки, популяцию обязательно. Да, здесь это плод уже тоже тиммейта, который раньше здесь строил, но так и не достроил. Там вот то же самое, к сожалению. И там дальше тоже э, самое Напоминаю, друзья, да, играть со мной можно Совместно, да, я играю со зрителями С подписчиками, но только в основном На моих э, стримах Стримы на канале Ура Игра проходит каждый день И не по разу, поэтому приходи, дорогой мой зритель На стримы, со мной можно не только Поболтать весело, но и поиграть В том э, числе, как говорится Мои стримы для тебя всегда открыты Жду, ну а мы, друзья, продолжаем Так, ну что ж, черепашку мы, мы проведали Надо бы их чем-то подкормить, блин, я не знаю Они вроде едят какие-то морские огурцы которых у меня на данный момент нет. Ну ладно, оставим наших зеленых друз друзей в покое. Я предпочту, наверное, здесь закрыть это все дело. Вот таким вот образом. Да, закрыто, друзья. А вход, как говорится, запрещен. Все. Пойдемте, ребят, смотреть дальше, что же нового появилось на моей, как говорится, базе. Плавненько переходим мы к еще одной интересной вещи. Это огород. Ну как интересно? Простой, ребят, типичный огород из нескольких грядок. Вот тут, кстати, неполадки у меня какие-то. Кто-то потоптал. Кто же это сделал? Курица не ты ли это сделала? Потоптал тут мои грядки Я тут вспахиваю, вспахиваю, мотыгаю, машу, машу Денно и ножно. А ты тут ходишь, бродишь, топчешь мои грядки Нехорошо это, нехорошо Только на тебя я могу гнать, понимаешь, в этом плане Потому что кроме тебя здесь больше никого а, нет По-любому не курица Это кто-то из тиммейтов потоптал мои грядки М -м, а возможно я это сделал сам Хы -хы. тоже такая версия может быть Ну да ладненько Так, ну что ж, пойдем дальше Вот такие грядочки здесь выращиваю я, значит, а, Незерский нарост Здесь у нас картошечка, моркошечка вот там вот дальше. Ну, собственно говоря, на этом и пока что а, все. С огородом заканчиваем. Переходим, друзья, к самому а, главному. Ну, как к самому главному. Самое главное, это, конечно же, мой дом и то, что находится под а, ним. Еще, ребятки, я тут за кадром сделал вот такой вот огромный а, цех. Ну, для того, чтобы его посмотреть детально, давай мы сейчас с тобой буквально быстренько поспим на кроваточке. Так, заходим домой. Я тут, ребят, все распределил. По комнатам, как видишь, да. Ну раз уж мы об этом заговорили, давай я тебе сначала продемонстрирую а, свой а, домик. Чтобы зайти в дом. Нужно для начала позвонить в колокол. Бабамс! Открывай, хозяева! Да что ж такое-то, я же сам хозяин, черт возьми, а совсем, что ли, с дуба рухнул? Братишка Скретч. Заходи уже, да, заходя, не забывай вытирать, конечно же. Ноги самое главное правило в этом доме обковер. Об ковер, об ковер. ладно, тоже можно вытереть ноги. Надо будет какой-нибудь коврик отдельный черного цвета сделать. Да, это а иначе у нас ковер весь грязный будет. Так, ладненько. Короче, друзья, смотрите, как я поделил свой дом. Да, у меня он немножко преобразился. Не то, что было в первом видео. Там у меня практически были голые стены, крыша и а, все. А возможно, даже и самого дома вообще не было. Что-то я не помню. Надо будет пересмотреть серию. Ну да ладненько. Так. В общем, разделил, друзья. Я все по комнаткам. Здесь моя, значит, комната. Комната скретча, да, где стоит вот такая вот дверка, которая открывается исключительно, когда я на нее а, смотрю. По-другому она никаким образом не открывается. Даже никакие рыбы. Лычаги, ни кнопки не помогут. Да, это своеобразная, так сказать, защита от нежелательных гостей. Но тут, ребятки, есть такой нюанс, что все равно, кому надо, те залезут через стену. Это уже, как говорится, пройденный факт. Я специально не делаю все целиком и полностью как говорится, для того, чтобы никто не мог проникнуть Это, ребятки, все в свободном доступе Естественно, надеюсь на порядочность моих игроков Моих компаньонов, конечно же Так, ну что ж, пойдем, пойдем дальше Здесь у нас стоит специальный музыкальный автомат На котором можно послушать музычку Давай-ка сейчас запустим Да, у нас тут играет интересная мелодия Недавно тут я на стримчанском выбил скрипера Интересную пластинку Мне она нравится Также, значит, у меня здесь кроваточка стоит Кто-то переставил ее немножечко вбок Она у меня стояла раньше по центру, она так и будет дальше стоять по центру, потому что все, как говорится, должно быть как э, нужно, дальше у меня есть тут сундучок специальный запароленный, в который могу заходить только э, я ну, возможно, уже не только я, хотя уже, наверное, кто-то подсмотрел мой код где-нибудь, да, и уже теперь может в него заходить, ну да, ладненько, здесь у меня висит броня зачаренная я ее уже давным-давно не пользуюсь ну и, в принципе, все, вот это моя комната пойдем дальше покажу тебе, кстати, часы с кукушкой ты видел? Часы с кукушкой-то я тебе забыл показать, правда, они не рабочие, к ним нужно подцепить специальный привод, да, из мода Create, тогда они заработают, а пока что они не рабочие, просто здесь стоят у меня пылятся, -э так, ну что ж, давай сразу же поспим тогда, да, я, собственно, за этим я сюда и пришел, чтобы поспать, передохнуть, чтобы у нас уже настал день, Да-да, новый день и новые, как говорится, Дела В своей комнате я тебе все продемонстрировал Пойдем посмотрим другие комнаты Так, закрываем а, Здесь у нас идет гостевая комнатка Заходим в нее и смотрим Также у нас здесь стоит кроваточка и, собственно говоря, здесь ничего нет. Надо будет хотя бы диванчики что ли какие-нибудь поставить, иначе как тут гости на полу что ли будут ночевать? Ну да ладненько. А, гостевая комната, друзья. Проходим дальше. Тут у нас картиночки висят. Да тут у меня каминчик. Гордость моего дома, друзья. Настоящий камин в Майнкрафте. Что ты, что ты зритель, думаешь по поводу моего камина? Напиши, пожалуйста, свой комментарий и поставь свою оценку по пятибалльной шкале, насколько ты думаешь тянет а, реализация идеи с камином. Ну или предложи свой идею с камином. Возможно, мы как-нибудь переделаем каминчик и другой поставим, черт возьми. Ну что ж, пошли дальше по комнатам. Здесь у меня, значит, чарилка, чаровальнири, как, как, как хотите, так и называйте. Здесь мы зачаровываем а, вещи на максимальный а, уровень. Тут мы храним книжечки, да-да-да, которые мы а, зачариваем. Ну и, собственно, пустые книжечки. Да, вот такая у нас зачарова... зачаровальня просторная, уютненькая. Ничего лишнего здесь а, нет. В принципе, пойдем дальше. В следующую комнату. Так, тут у нас здесь Еварка, ну по-другому алхимическая лаборатория. Здесь у нас стоят вот такие вот котлы с водой. И здесь у нас две варочные стойки. Конечно же, планируется третье вот а, сюда, чтобы скорость зелья варенья у нас немножко была а, повыше. А, ну и второстепенные всякие у нас штуковины, типа сундуков, верстака по необходимости там что-нибудь скрафтить и так далее. У нас здесь все имеется. Вот такая вот у нас, значит, зелье а, варильная лаборатория здесь находится. Ну, в принципе, это все, что я могу сказать по поводу моего а, домика. Пойдем дальше, как говорится, покажу тебе, что еще есть интересного. Ресного. Дальше, друзья, это мой, как говорится, цех будущий для огромного количества различных машин из мода Криэйт. А, да, я его достроил, он у меня уже, в принципе, почти готов а, к размещению здесь механизм. Он пока что еще вот в таком пустующем виде находится, но со временем, друзья мои, я сюда завезу какие-нибудь механизмы, где мы и будем уже а, настраивать, как говорится, наше производство. Здесь какие-нибудь ленточные конвейеры, скорее всего, где мы будем э, каким-нибудь образом, очень интересным образом перерабатывать определенные виды различных ресурсов, там у нас наверное будет крыша, после будет наверное второй этаж, третий и так далее но пока мне и первого думаю будет достаточно, ну что ж друзья вот такой вот цех, это будет производственный цех, который мы будем наполнять различными машинами из мода Create, напоминаю дорогой мой друг, играю я с большим количеством модов, ссылочка на которые есть в описании под данным видосиком, переходи пожалуйста в описание скачивай все моды, как говорится бесплатно это еще не все, что я сделал с момента прошлой серии, пойдем-ка я тебе покажу еще некоторые моменты, которые удалось мне а, построить Так, тут у нас что такое? Я вот не помню, был ли у меня вот этот периметр, да, у дома и у моего, когда я снимал первую серию Но, по-моему, не было, да Это, так сказать, первичная защита от криперов В этой ямке мы можем бегать и спокойно а, рубить головы криперов И они при этом нам вроде как ничего не делают Ну, как показала практика, как это обычно и бывает, что криперы оказываются гораздо умнее, чем я думаю И они в любом случае найдут себе возможность Бомбануть, что было уже не раз. И защита меня не очень-то а, спасала Но все-таки она есть, друзья, и по крайней мере Вы так сильно от крипера не пострадаете Вас защитят вот эти вот а, Стены, первичная яма Защита в основном от криперов и в частности Моего дома, то есть теперь Мне по крайней мере дом так сильно криперы а, Не коцают, если же конечно Их принудительно не завести туда, ну да ладненько Друзья, пойдемте дальше, да у меня еще есть Остался подвальчик, который я тоже вам еще Не продемонстрировал, а, где у нас Имеется вот такая вот табличка, да Очень важный момент, не забирай последний бери только нужное. Это главное правило нашего, как говорится, склада. Чтобы люди понимали, что лучше не забирать последнее, реально что-нибудь оставить, потому что другим тоже может пригодиться. Так, ну что ж, заходя сюда, мы сразу же видим, друзья, мусорка. Вот этого мне давным-давно не хватало. В этой мусорке мы можем спокойненько уничтожать все то, что нам не нужно. Например, например, вот кинул я один подмосток, раз, он исчез. Кинул я, например, хотел сказать, мою алмазную кирку, она раз, исчезла. И и так далее, друзья. Это мусорка. Здесь мы уничтожаем все ненужные а, предметы. Очень удобно. Вот мой подвал, да. В первой серии это все было видно. Давайте продемонстрирую сейчас, что здесь появилось. Несколько печей у нас мультифункциональных, которые а, умеют переплавлять огромное количество а, продукции помещенных а, помещенной в них раз, два, три. И, и этого пока хватает мне. Здесь у меня камнерезик, здесь у меня значит точило стоит. Да, здесь коптильня и здесь специальный дробитель, который позволяет нам. А, получать вот такую вот интересную пыльку. Но это все я, ребят, показывал вам в прошлой серии. Да, здесь у меня центральное хранилище. Из того, что я не показывал, добавилось сразу, что вот это вот штукенция. Смотрите, да, это у меня кузнечный а, пресс или же кузнечный а, молот. Он производит у нас из обычных слитков пластины. Давай-ка покажу я тебе сейчас его применение. Вот сюда мы, значит, кладем пластиночку, да, точнее железный слиток, к примеру, и начинаем вращать ручечку. Вот таким вот образом... У нас происходит, значит, деформация обычного слитка. Вот в такую вот интересную, вот в такой интересный железный лист. Но это уже что касательно мода Create. И таким образом мы можем положить сюда еще несколько, значит, слиточков, да, и также их переработать на этом кузнечном молоточечке, да. Можно? А если в другую, кстати, сторону крутить? Нет, молот работает одинаково, как мы крутим в другую сторону. Так и э, в обратную Все, когда у нас заканчиваются перерабатываемые материалы У нас сразу же молот перестает работать Сколько бы мы э, ни крутили Вот такой вот интересный э, факт Кузнечный молот, мой дорогой зритель Что ты думаешь по поводу кузнечного молота? Напиши, пожалуйста, в комментариях свои мысли и свою оценку Как бы ты мог сделать лучше, с удовольствием тебя э, выслушаю Ну а мы пошли дальше, конечно же Да, здесь у меня висит какая-то непонятная доска Это, ребята, интересная доска, которая автоматически крафтит то, что на ней изработано э, Изображено. В данный момент у меня доски, которые делаются из древесины. Очень удобно, если вы а, не хотите открывать инвентарь, и вам нужно кое-что вот по-быстренькому, знаете, переработать. А у вас есть какие-то ресурсы. А, вот, например, вот доски там, например, в палке и так далее. То есть, легко и просто можно вот таким вот образом на этой доске-доске делать это все. Ну, и тут у меня зарождение потихонечку начинается а, МЕ-система. То есть а, большого моего хранилища, куда я буду сваливать потом огромные тонны ресурсов. Курсов. Без этого, друзья, никак нельзя со временем, как говорится, все э, будет. Ну, в принципе, на данный момент больше смотреть здесь нечего у нас. Практически я все вам продемонстрировал. Ага, еще у нас немножечко изменился вход э, в шахту. Пойдем я тебе это тоже покажу, мой дорогой зритель. Да, здесь я планирую делать, уже точнее спланировал. Здесь у меня, как видите, вход в портал э, находится. Здесь, возможно, будет еще какой-нибудь вход э, какое-нибудь еще измерение. Ну и также это помещение планируется использовать как, же, как значит, железнодорожная а, станция, где мы разместим потом вагонеточки, железную дорогу и здесь у нас будет кататься поезд по определенному а, маршруту. Но это все, друзья мои, в процессе. Этим всем мы займемся, конечно же, в следующих моих а, сериях выживания по Майнкрафту с модами, в том числе с модом Креть. А, ну что ж, мой дорогой зритель, пока что это вся информация. Надеюсь, надеюсь тебе много чего понравилось, надеюсь тебе есть что добавить, пожалуйста ребятки, делитесь своими размышлениями по поводу моего выжима... выжимания хотел сказать, зритель, а что ты думаешь по поводу моего выживания в Майнкрафте с модами напиши пожалуйста свой комментарий, мне очень интересно послушать, что же ты все-таки думаешь такого интересного, да-да-да, я тебе непременно отвечу, видео виде про с есть отличительная черта, отвечать совершенно на все комментарии, которые пишут ему дорогие зрители, подписчики и так далее, ну что ж друзья, на сегодня пока что все, играйте только в самые